Всем здорово, чуваки, как ваше настроение? С вами, естественно, как садимасик, сегодня мы играем на фруктовом коктейле, играем на этой казиношке, поэтому, конечно же, лайкосик влепили под видосик, подписку на канал оформили, будем приступать. Сегодня у нас на балансе 50 рублей депозита я решил сделать, да, такого, именно на фруктовом коктейле залить, поиграть. В общем, ребят. Сегодня я покажу вам метод заработка денег без вложений, поэтому я думаю, все будет у нас прекрасно и естественно, естественно мы с вами поднимем очень крупненькую сумму. Так, крутим, конечно, автомат сейчас по 9 рублей, так, нас даже до 200 рублей, пытаемся хоть что-то заработать на первое время. Попробуем поднять сегодня тысяч, наверное, 5, я думаю, самый-самый такой оптимальный вариант на данный депозитик, ну, да, то есть будет возможно его поднять, конечно же, и... Будет все у нас прекрасно. Короче, ждем бонусных, бонусных крутых игр, естественно, и просто залетных ставочек. Кстати, две попытки у нас первая бонусная игра. Сейчас посмотрим, что с нее выпадет нам. Так, мне вот реально интересно, что будет с этой бонуски. Хотелось бы увидеть реально что-то заносное, что-то крутое. И будет у нас X2, хорошо. То есть плюс 18 рублей еще, 21 рубль у нас выходит уже, уже с этой ставки, поэтому мне кажется еще больше будет, еще X2 будет, хорошо, отличненько, отличненько. Крутим, конечно же. Автоматик Дальше, точнее он сам крутится уже Потому что это бонусная игра И будет еще залет на x2, я вижу Хорошо, вот так, ребят Ну пока все просто прекрасно у нас а, проходит 57 рублей в плюсе мы Уже почти 200 рублей у нас есть И уже даже 200 есть, потому что еще x2 нам выпадает Все пока просто прекрасно у нас выходит И заработок без вложений как бы идет на ура так, будем смотреть, что будет дальше. А, к сожалению, лимон, которого нет на слоте, скорее всего, сейчас будет выход. А, нет, будет выигрыш, видно. Х2, хорошо, есть... Мишеньки, кстати, нормально сейчас срабатываются как-то. Вот не знаю. Вроде бы все хорошо у нас проходит. И э, реально, еще x6. Ни хрена себе бонусная игра. У нас выходит на 9 рублей, ребят. 147 рублей мы уже получаем. Надо было, наверное, больше ставить, но кто знал, ребят. Заработок без вложений идет, как бы на ура, поэтому. А, все у нас прекрасно. Еще x6, x4, да. Хорошо, x4 есть, тоже в принципе неплохо. Смотрим, что будет дальше. 183 рубля. Уже мы, как бы, с вами подняли, поэтому все у нас а, прекрасно. Так, выход, к сожалению. А, ладно, сойдет. 183 рубля с бонусом. Тем самым мы, конечно же, можем поднять ставку на 81 рубль. Поставим два раза так. Я думаю, что там дропнется. А, да, есть у нас выигрыш, тут хорошо, 90 225 рублей подняли, хорошо Конечно же, крутим дальше. Надежде на что-то хорошее, 63 рубля Вот такое себе, если честно а, Крутим дальше, 18 рублей, так себе Так 225, хорошо Смотрим, что будет дальше 18, такое себе опять Эммм 27, 54, 81, 171 рубль, хорошо, тоже дропается Так, ну, не знаю, заработок без вложений пока у реально идет хорошо У нас уже почти косарь есть, поэтому реально нас ничего не должно тревожить Можем даже, кстати, 90 рублей, 135, давайте поставим Два... Есть выигрыш, есть выигрыш, хорошо, ребят, смотрите Дропается прекрасно, 80 рублей плюс И, конечно же, конечно же, это меня абсолютно радует Так, дальше, 120 рублей, ну такое себе а, бонуски, к сожалению, тоже нету Смотрим, что будет дальше 4520, хорошо Заработок без вложений работает идеально И крутим мы автомат дальше Так, бонусная игра Ку-ку-ку-ку, привет сюда-сюда Может быть что-то будет хорошее дропаться с этой бонуски По крайней мере, очень-очень бы хотелось увидеть а, И... Давайте Ничего нету, есть еще одна попыточка Может что-то с нее выйдем Я понял, я понял Офигеть, арбуз Читалось Так, арбуз, которого, к сожалению, нет на слоте, конечно же И, наверное, все, выход будет, скорее всего Нет, груша, которая тоже нет на слоте Может хотя бы их 2 дадите уже Так раскрутили и что, ничего не получим я понял Так, ребят, к сожалению, у нас эта ставка не заходит Но э, я думаю, зайдет следующая, Поэтому я рискну 450 рублей поставить Подниму тут Хорошо, есть косарь 500 Так, спокойно, заработок без вложений работает Сколько? 1400 еще, нормально Три косаря уже имеем на балансе Поэтому, э, в принципе, можем ставить уже 450 до конца, я думаю, да Ставка, в принципе, неплохая Залетает еще косарь 300 так, и у нас тут все, косарь 500, победная ставка, ребят. Косарь 900, что мы в итоге имеем, 5200 на балансе, ребят. С вас, конечно же, лайкосик под видосик, подписочка на канал, переходите вниз по ссылке в описании. Используйте мои тактики, схемы и, конечно же, свою удачу. Всем всего хорошего и удачной игры на фруктовом коктейле. Пока-пока.